Шенинников, а также председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильдар Халиков. В мероприятии принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Вручение премии состоялось в рамках съезда Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России. Не случайно для вручения премии в области юриспруденции выбран Казанский федеральный университет Альмата для многих из вас. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз.